Так, сейчас смотрим с вами кроссовки для девочки вот модель вот как они выглядят не скажу что они легкие из такого вот дешевого материала да, бывает совсем легко они средние они такие по тяжести средние это 35 размер сейчас мы будем мерить и посмотрим на ноге здесь у нас липучка 36-й, ты думаешь? Нет, у тебя еще вообще 33-й даже был. Какие липучки добротные. Не отлеплю. Вот такие вот липучки. С большим-большим запасом. Стелька. Тут бумажка внутри. Приятная на ощупь. Текстильная. Здесь текстиль. Сейчас поближе покажу. Проклеенная, не получается, очень аккуратно. Нигде не торчит клей. Как бы все нормально вот такая подошва кстати классная скользить там на плитке где-то еще в школе например тоже не будет Мереем вот как смотрится на ножки 35 размер у нас с запасом размер ноги у нас 33 34 сейчас уже 34 я замеряю Ксюшину ногу и потом подпишу, сколько она сантиметров, чтобы вы ориентировались по размеру. Да? Так, ну-ка боком покажись. Вообще здорово, смотрится красиво, удобно. У них широкий очень задник, они подойдут на широкую ногу вообще классно. И натирать процентов 99 не должны и не будут. Смотрится стильненько, вообще очень здорово. Да, нравится? Ну, пап, пройдись, задом повернись. Ну, там, там. Я же тебя здесь не увижу. Вот, задом повернись, постой. Вот, у них широкий прям задник. То есть, если у ребенка широкая нога, подойдет модель однозначно. Так что мы оставляем 35-й. 36-й даже открывать не будем. Юшкина стопа замерили от большого пальца до пятки. Сейчас где-то вот 21 сантиметр. Да? Вот, если она наступит, будет, да, 21 сантиметр. То есть длина от пятки до края большого пальца 21 сантиметр, имейте в виду. Длина кроссовка в самом длинном месте, да, 20... Длина подошвы имеет 24 сантиметра, да, вот в самом длинном месте посередине. У нее есть небольшой такой вот запасик, небольшой, да, так сейчас у нас с вами лоферы для девочек артикул все показываю открываем в каждом в отдельном пакетике каждый ботиночек вот здесь кстати вот такая бумажка. мы ее пока не будем стирать сейчас померяем здесь fl по ходу дела faberlic да вот так они выглядят небольшой каблучок и цвет у них такой темно-темно-коричневый совсем что ли вот здесь немножко видно клей но это не критично совсем. В целом очень красиво, аккуратненько выглядит. и Есть ортопедическая стилька. Вот такие вот симпатичные. 35 размер. Вот так они смотрятся на ноги, и они огромные. Они почти как мои тапки 41 размера. То есть они больше мерят минимум на два размера. Минимум, имейте в виду, это вообще прям минимум. У нее палец где-то вот здесь заканчивается встань посмотрим как на ноге смотрится правда носки и не очень понятно вот сюда вот подойти иди в носочки иди вот так они смотрятся на ноге. это у нас лоферы в большей мере это очень очень очень сильно казалось да они длинные и узкие ей узко они ей натирают она такое носить не будет даже меньше брать не будем и, ну, это где-то, ну, 38 размер, 38, даже, может быть, 39 нога и узкая сюда влезет, вот в этот 35 размер.